Привет, друзья, сегодня благодаря нашим друзьям у нас есть уникальная возможность оттестить сразу два ПМТ Ну и до кучи еще и М9Т от э, ко Но по порядку Начнем мы с этого замечательного ПМТ э, Оболочка сама 1972 года, то есть вот, сам по себе В 2011 году его огражданили как вы видите, здесь у него рукоятка Fab Defense. Замечательной такой клавишей сброса магазина. Достаточно удобно. Ну и э, вот, вот эта вот замечательная штука, чтобы между пальчиками не зажимал Его мы стреляем первым. 8 метров дистанции у нас будет. И, соответственно, хром. Стрелять будем патронами. Ой. Вот такие. Фортуну магнум. АКБС. Кому интересно, партия 04019 2019 года патрона. Второй пистолет у нас будет тоже ПМТ, но уже 76 -го года. Чистый, вот как он был, так он к нам в руки и попал. То есть, бакелитовая рукоятка, курок и спусковой крючок того же года. Ну, все органы управления, абсолютно все ПМовское. Ничего есть не менялись По М9Т У нас будет дополнительный обзор Этого пистолета Расскажу только, что у него рукоятка Дозоровская, как вы видите Здесь стоит, они выпускаются в двух исполнениях Обычная рукоятка и дозоровская То есть, ну, понимаете, обычную Вы Нажимаете клавишу, как у любого ПМ, И дозоровская Вот, вот эта вот клавиша замечательная Также выбрасывает магазин Внутрянку но внутрянку, если вы знаете по М17Т, то здесь особо ничего не поменялось с тех пор как бы, Те же самые ребята делали, что и М45, мы сделали этот обзор, снимали Так что, если вы подписаны на наш канал, можете посмотреть Но отдельный обзор мы обязательно снимем Сейчас мы не рассказываем про ТТХ этих пистолетов У нас практическая стрельба И я думаю, пора приступить так, начнем мы с пистолета ПМТ 72 года. Три выстрела. 517,9. 178. Наверное, что-то глюковое. 73 стрельбу закончил не верю итак начнем мы с пистолета пмт 72 -го года выпуска помните да? Дистанция у нас около 8 метров грудная фигура приступим 504,5. 520,1. 499,2 стрельбу закончил. Так, второй у нас на очереди э, пистолет будет ПМТ. 1976 э, -го года выпуска. В родном исполнении. Как он шел с завода. Легендарный советский ПМ. 517,7. 509,6. 507,1. Ну и заканчиваем мы Наши интересные испытания М9Т Пистолет 21 -го года выпуска Совсем новый мух Даже не сидел мимо, не пролетал А я не сказал, да? так это не считается все четыреста шестьдесят одна целая пять десятых четыреста шестьдесят три целых четыре десятых четыреста пятьдесят восемь целых семь десятых метров в секунду стрельбу закончил итак следующий у нас патроны будут а 2019 года стандарт. Ну, если вы не забыли, это ПМТ 72 года с рукояткой ФАПДФ. 484,1. 484,1. 481,1 стабильность стабильность так ПМТ 76 -го года выпуска патроны те же самые буду стрелять в восьмерку ну, которая голова чтобы было понятно нифига у меня ушло ну ладно а первый раз что был а первый выстрел был 455 2 4 целых пять десятых 469 целых шесть десятых Это вы понимаете, товарищи, я того, что держу в руках легенду, уже забылся, меня забыл, что мы проводим какие-то тесты там. Мне главное стрельба. Это классно. М9С. 386,8. 421,2 И 408,6 Так, сейчас мы попробуем пострелять обычными патронами тех Крим Они, правда, тоже не новые 2016 года Но обычные, стандартные Ники там недореформенные, дореформенные, не перереформенные ПМТ 72 -го года Лица прямо в лице 642,3 Что это ты сделал? Почему ты так сказал? Он не дослал патроны? Он не дослал мне патрон Почему так сделал? Не, не знаю Ну ладно 649,5 И опять он не дослал мне патрон Какие-то слишком стандартные они, видимо 632,3. Так, ПМТ 76 -го года выпуска. 60 целых. метров в секунду. О, первый промах шестьсот целых три шесть целых одна десятая и М 9 Т пятьсот сорок пять целых 53,838,8 стрельбу закончил. Это, это написано рак и мигает. Пишет, да? Скорость пишет. Дубль 8, кадр 10. Начинаем мы стрелять пмт 72 -го года выпуска с рукояткой fab defense стреляем тех э, стандартными патронами где-то здесь была даже пачка вот такая пачка у нас будет 2016 год партия 01 с посмотрим что это за с 636,2. И он опять нам не дослал патрон. 619,6. Проверим, дослал или нет. Дослал. 597,7. Стрельбу. Здесь закончил. Дальше у нас идет ПМТ 76 -го года выпуска. 618,9. Куда я попал? Вниз? Нифига себе. 634,1. 623,9 И закончим наше испытание М9Т Те же самые патроны Та же самая дистанция, тот же самый я 567,1 537,9 541,2 Тарам-парам-пам И тоже error 4 выстрела за и одна сплошная ошибка 440 рублей Пуф!